значит это слои можно смотреть на полный экран ну, вот здесь даже видно что плоскость немножко смещена потому что хочется поставить имплантаты вот как бы более вестибулярно то есть вот видно, видна граница гребня сейчас мы отметим еще один важный нюанс вот мы уберем да вот это все -таки. и вот мы отключим слои и мы видим что нам хотелось бы вот здесь по высоте то есть вот у нас край вот этот сохранён вот по этому уровню не имеет смысла делать блок а ограничиться он должен где-то вот в этой области чтобы вот этот карман не цеплять понятно, что на операции корень зуба будет обработан дополнительно, Тут это вот отверстие вот этот карман я сохраню вот этот скриншот еще для того, чтобы нарисовать то, как, скорее всего, должно выглядеть астрологическая дуга для того, чтобы понимать позиции имплантатов их углы ну что ж мы можем, наверное, начать рисовать на модели мы можем посмотреть различных вариантов сетки как мы уже выяснили вернем второй слой и пусть они будут синхронны так, так, так, так эти функции у нас нет этими функциями мы не пользуемся добавлять картинку нам не надо нет, не надо. нам нужна функция измерения нам будет полезна. нам может быть интересно длину нашего изделия, мы выбираем линеечку, ставим, ну и соединяем, в общем, точки достаточно просто, ну да, 2,5 с половиной сантиметра мы получим 25 миллиметров, 6, мы можем захотеть померить высоту, Тогда мы можем в до того, что вот, въехать в объем поверхности и посмотреть, на блок изнутри вот можем померить свое расстояние достаточно все просто 3 миллиметра нам всего-то надо добавить то есть в принципе с запасом будет достаточно как мы видели мы можем его красить или рисовать прямо тут по модели но это все не сохраняется при закрытии программы поэтому это только так как инструмент демонстрационный для консультации я бы рассматривал, потому что на самом деле достаточно удобно визуализировать происходящее и рассказывать о том, как будет планироваться операция. Поэтому с моделью мы закрываем программу. Варианты сетки нам нужно смотреть разные дополнительные, потому что это не конечная модель, это не лучший вариант. Теперь мы будем рисовать на скриншотах. нам нужно показать следующее суть в том что блок будет вот в этой зоне и его нужно Вот так больше делать. Да? И, конечно, да, и располагать его. Мы нарисуем от руки, потому что на самом деле программисту будет все понятно. И на наших дальнейших картинках. Цвет не очень хорошо выбран. Вот красный цвет. И после закрытия файла автоматически сохраняются. Значит, наша задача здесь изобразить ту область, где должен находиться блок. Я считаю, что блок должен быть вот в этой зоне. Вот. вот. В этой зоне. Вот да. тут мы сохраним. Тоже. Теперь мы открываем блок, который есть. Вот. Очень хорошо. Потому что нам будет возможность... Объяснить то, как Значит, мне надо, чтобы блок был вот сюда, вот мы его хотим больше перенести. И тогда у нас автоматические плоскости, на ну, переедет. В принципе, тут понятно. Здесь ну, мы покажем, что вот эту часть и прям напишем. подпишем такой вот комментарий продолжаем ну, то есть наша задача изобразить следующее что имплантаты у нас будут находиться ну вот этот допустим находится правильно вот этот имплантат должен находиться где-то вот в этой зоне правильно же вот спасибо вот в этой зоне а еще один такой же должен быть где-то вот в этой зоне. Поэтому и блок у нас должен быть немножко смещен. Вот по дуге. Соответственно, и блок должен быть расположен больше вот сюда, вестибулярно. Я могу немножко тут вот так подтянуть. Врачи, которые могут освоить подобный навык, могут достаточно эффективно консультировать пациентов не только по данной технологии, но и, в принципе, по имплантации зубов или по протезированию зубов на имплантатах. Получается у нас тут следующая картина. У нас вот эти оси. Понятно, да, что мы собираемся делать с блоком. Нам его надо туда повернуть. И на последней картинке, значит, ну давайте нарисуем границу. То, как должен, наверное, проходить блок. Ну вот такие рекомендации мы дадим инженеру-программисту. Для изготовления следующей модели блока. И ее будем уже согласовывать, измерять. Смотреть, как будут расположены имплантаты. И работать дальше. Так что спасибо за внимание. Всем отличного дня. Добрый день, друзья. Прошел один день. И инженер-программист обновил модели блока. И модель челюсти. Мы залезаем на сайт. Чтобы скачать их, вот файлы выгружены 20 октября. И просто качаем файлы. Вот смотрим, какие обновления нам прислали. Я скачал все файлы. Теперь я перенесу их в папку. и приступим к обработке, откроем все файлы, модель и нижнюю челюсть. Наша в данном конкретном случае занимается прототипированием, то есть печать.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 здесь мы ее, ее, ее скопируем. Вот набор справок элементов, с которым сразу можно работать. Потому что фотография – это пускасное изображение в любом случае. По фотографии мы ничего не можем сделать. Ничего а можем сделать. Наша, Если у вас будет фотография и модель. Смотрите, вот есть такой же исследование с МРТ, которое мягкие ткани отображает.